Все поняли, все поняли, что мы пели песни. Друзья, всех вас поздравляем с нашим чудесным праздником, день рождения Краутван. Это наш второй день рождения, поэтому мы сегодня собрались всем лидерским составом для того, чтобы поздравить вас с днем рождения Краудван. Друзья, я вам представляю нашего ментора, нашего любимого вышестоящего спонсора Хабила Бадалова, президент «Три звезды». Хабил, тебе слово. Ай, здравствуйте, здравствуйте, друзья, всем, кто нас слышит. Как говорится, Кроудван на связи. Друзья, очень гордимся, что нашей компании сегодня второй год, как исполнился, как начали работать. Официальное число 25 января 2019 года. Что нам дал Кроудван? Немножко по истории. Посмотрим. Когда-то мы начинали, было трудно, было... Жестко. Никто нам не верил, а сегодняшний день просто люди смотрят, и просто э, наши люди, э, наши партнеры, они на высоте любого бизнеса, любого проекта. Они э, могут гордиться своей компанией, потому что мы всех э, чатах на первом месте. Меня нормально слышно? Хорошо. Отлично. Отлично, спасибо большое. Друзья, что я хотел бы сказать, И самое главное, огромное спасибо, огромная благодарность всей команде, всем лидерам, которые сегодня трудятся на поле, сегодня делают онлайн-презентацию. У нас очень много настоящих лидеров, не просто нарисованных лидеров где-то, где-то. У нас реально на сегодняшний день есть очень классные лидеры, знатоки своего бизнеса они всегда рядом. 24 часа они помогают людям. И поэтому сегодня у нас, у наших команд, а, такие успехи. Я знаю, вот я уже вижу махосександрские команды. Сегодня говорили, что там открывается офис, там хотят люди увидеть, там не, не открывается, там и примерно, по-моему, пять офисов. У нас по всей России, по всей СНГ, по Европе, везде есть офисы именно нашей команды, именно успешной команды. Когда я смотрю на наши команды, наши реально лидеры совсем другие. Они помогают и параллельным веткам, они помогают всем, кто бы не звонил кто что-то не спросил помню наши истории как мы начинали почти год и пять месяцев назад до да, полтора года еще нету потому что год и пять месяцев я сам в этом бизнесе до нас были лидеры которые начинали но реально вот эта команда совсем другая я хочу отметить команды из украины ну и россия тем более Казахстан во главе Володя Фроловым. Огромное спасибо Володе Фролову, что он создал такую огромную команду, таких лидеров. Он сделал большую работу. Поздравляю Володя тебя, огромным успехом. Поздравляю Оксану, которая никак не могла включиться в команду, вот когда она поняла и все, вот это был взрыв. Она дала такой форсаж, чтобы ну, надо просто мечтать, чтобы у тебя был такой спонсор. А, поздравляю Кавказ, поздравляю а, Чечню, поздравляю Махачкалу. Когда мы первый раз увиделись э, в Махачкале э, с Аллой Князевым, Болгой Еремеевым, Леной там, Женей там, э, это была наша история, это были просто первые шаги, но я немножко болел, примерно, Температура была 40, 40 градусов, все это помнят, наверное. Но вот эти труды сегодня, сегодня дали свои результаты. Реально, сегодня это огромная команда, огромная компания. Огромный, например, у нас там, я знаю, в регионах, я всех не знаю, в регионах работают наши лидеры. Алла со своей командой работает, Ольга Еремеева работает со своей командой. Там у нас... Хава и Сечни, Лена в Махачкале, Женя в Махачкале. В Азербайджане есть много наших лидеров, которые на сегодняшний день делают огромные дела. Это страна, где не было, вы знаете, нормального сетевого бизнеса. Сегодня есть здесь даже президент нашей компании, Амин Гусейнов. Понимаете, что я понял? Есть история всех разных компаний. Мы когда... Проходит год или пять месяцев, или 8 месяцев. Начинается разочарование разные, начинается какие-то там а, люди теряют карьеры, люди а, падают духом. А сегодняшний день те люди, которые с нами начали работать. как сказать, можно даже назвать как заработную плату. Делай карьеру, получай свои деньги. А, здесь есть очень, а, вот а, у нас есть Ильгиз Даулетов, который работает своей командой. Платон, ось, а, Влад, извиняюсь, Влад а, работает своей Нурья Фахратинова, ну столько много, а, Гордеевская, Марина Черенкова. Столько много больших а, карьер, что я реально забываю, а, кого не назвал, а, здесь запомнил, пускай а, извиняет, потому что реально огромная команда, огромный лидер, огромные чеки. Люди за это полтора года год, купили квартиры, машины, это радует. Каждый раз листаешь в Инстаграме, в Фейсбуке разные а, лидеров страницы, именно видишь успех команды, именно видишь то, что добились цели, да, а, сделали то, что хотели. А помню, когда мы начинали, у всех было... Расчарование насчет сетевого бизнеса. Ой, Хабил, там мы сделали, здесь потеряли. Ой, я помню, когда мы начинали еще в Махачкалу, Казахстан. В Алматы были, да, первый я поехал в Алмату, полетел. И когда мы, э, Володя, начали делать презентации, Женя приходил, там, Жанны, там, ну, много кто. Инна там, все говорили, ой. Хабил, знаешь, там потеряли, здесь потеряли. Вы думаете, здесь преуспеем? Я, у меня было чутье какое-то, не знаю. Я говорил, Тавалу э, всегда уверен с людям, что мы сделаем. Через год будет э, классно, через год будет сказка. И в Азербайджане тоже самое. Когда мы в Махачкале начали работать, э, я помню, как у Алла была такая мотивация классная. Она говорит, ой, Хабил, думаешь, мы сделаем? Я говорю, ну, красава, вот сегодня сидит там, порхает. Лену я вижу вот э, на экране, да, у нее столько разочарований было, но она верила, сделаем, Заира там помню, Женю я помню, ребят многих, да, ну, кого не знаю. Потом мы познакомились с Хавой, Реально этот человек тоже на рынке работает. Ну, бывают иногда трудности, без этого никак. Вот видите, это единственный... Наш руководитель Эрик Вернер всегда во всех мероприятиях говорит, ребята, у нас будет трудности, но мы все это должны вместе пройти. И сегодня реально так. Мы не идем на мотивацию людей, мы не мотивируем людей, чтобы они пошли, сделали огромное. Если это им надо, если люди поймут, если люди поймут, что зачем им нужен Кроу-2, они будут очень легко приглашать людей. Если они поймут, зачем этим людям нужен crowd я уверяю вас, не будет такого нависка, что скажут, что я не смогу приглашать на crowd потому что Crowd1 это просто наш шанс, на шанс, где мы можем состоять. Потому что Я могу так я хорошо заработал в сети, у меня не было такого, чтобы я не заработал, я и миллион заработал до этого. Но у меня такого счастья не было, реально. Такой команды не было. Такой дружной команды. Таких тех, кого людей. Самое главное, когда ты радуешься. Я как ребенок радуюсь, когда кто-то закрывает там директора, кто-то покупает машину. Там Оксана у нас, девушка, покупала машину с ребенком, комнатную, по-моему, если не ошибаюсь. Блин, у нее... Ей надо просто в глаза посмотреть, и просто тебе хочется жить и работать. Жить, жить и двигать эту компанию. Как ротор, да, как лидер это кто? Лидер это не тот человек, который много подписывает. Лидер это тот человек, который помогает своим людям. Он просто должен быть хорошим человеком. Реально, ребята, если будете хорошим человеком, если от вас будет всегда энергия а, пойти в своей команде, они будут успешны. Без разницы. У вас сегодня бинар работает, не знаю, не работает. У вас команда сегодня стоит, у вас команда не идет. Они просто смотрят на вас. Они просто будут копировать вас. Какая мотивация у вас, какая э, вера будет у вас, такая же команда будет. Ребята, очень много могу говорить сами. там, Не могу останавливаться, когда я начинаю иногда встречу провожу. Командные говорю: ребята, мне там 10 минут, хватает, у меня времени нету, А так пошло, понесусь, там посмотрю, там уже полтора часа прошло. А, я хочу, чтобы наши. Здесь лидерам, успешным людям дать время, чтобы они поделились своими успехами, они... что ждут от нашей компании. 2021 год, вы знаете, вообще будет переломный у нас. Есть такие проекты, ну, про которых мы пока не знаем, какие они дадут а, нам роста. А, перешагнем мы 100 миллионов в этом году очень быстро. Перешагнем, ребята. 100 миллионов дистрибьюторов – это легенда, это просто сказка. Вы не поверите. Еще начнут все наши платформы работать. Мы сегодня то, что зарабатываем там 500 тысяч евро, там не знаю какие-то суммы. Это все ничего. Сравняем 22-го году, 23 -му. Еще раз всех поздравляю, всем успехов, обнимаю всех, буду смотреть, радоваться, посмотреть, какие у вас успехи, буду слушать всех вас внимательно до конца, хотя в дороге буду. Ну ничего. Всем обнимаю, желаю успехов. Оксана, спасибо, что организовали сегодня встречу, как всегда. Всем огромного счастья, любви, здоровья, вашего успеха. Благодарю, как Всегда Хабил. с вами ваш Хабил Бадалов. Спасибо огромное, Хабил, за твои приятные такие слова. Супер, друзья. Действительно, 21 год, два года компании. Ой, у всех такие потрясающие истории, и сегодня мы услышим а, хоть по три минутки, но дадим слово каждому. И сейчас я хотела бы вам представить а, Владислав Платон. Пожалуйста, Владислав, тебе слово. Друзья, доброе утро. Я вас всех поздравляю с маленьким-маленьким очаровательным ребеночком, но у которого большие-большие перспективы. Краудван. Друзья, и хочу сказать прямо в начале следующее. Для меня проект, в общем, всегда характеризуется не только высокими технологиями, не только отличной командой, но если он также приносит громадную пользу людям, то есть через проект можно осуществлять глобальное служение людям, и он социальный в первую очередь для меня. Для меня это очень важно было. Сейчас я вам покажу буквально два сюжета, два сюжета и думаю, может быть, вы тоже начнете увидеть новую сторону международного проекта Crowd1. Я вам просто покажу сейчас фотографии детей, инвалидов и еще кое-что, которые уже... Проект Краудван для них стал просто отдушиной, лучиком света в такое непростое время. Так вот, благодаря проекту Крауд как раз на ивенте было показано, была осуществлена подарки перед Новым Гором, подарены проекту Краудван. И вот я хочу показать что буквально два сюжета. Вот посмотрите, дети, когда слышат проект Краудван и знают, что это приходит, помощь. Кстати говоря, с левой стороны, вот благодаря проекту начали делать пандусы в обычных домах, помогать инвалидам. Влад, не, показ... не видно картин, не видно слайдов. Не видно слайдов? Так, странно, я включил. Так, секунду, А я вам показываю. Такой фоторяд предподготовил. Ну, а ты администратор же, правильно? Сейчас, секунду. А, ну да, прошу прощения, сейчас вот, видно, прошло, да? да. Да, да. Вот это, это, это фотографии детей, которые, в общем, мало видели радости в своей жизни, и благодаря, когда слышат Crowd One, для них уже это праздник. И этот праздник уже идет, ну, каждую неделю. Я вам покажу буквально всего два сюжета. Вот, вот это сделан пандус в обычной панельном доме благодаря проекту Crowd One. Вот это инвалиды, которые благодаря пандусу и вот этому подъемнику начали а, в своей жизни, а, ну, в общем-то, видеть, что есть доброта и есть а, люди а, из проекта Crowd one которые действительно помогают. Вот это электроподъемник в обычном панельном доме, да. Я просто хочу вам показать этот вот ряд. То есть а, вот идет целая серия, целая серия слайдов, которые вот перед Новым годом тоже поздравляли э, э, семьи, у которых э, маленький социальный уровень, да, вот благодаря Екатерине. То есть э, постоянно идет помощь. И люди, когда видят, едет машина, и они уже знают, что это Краудван спешит э, на помощь. Я вам просто покажу вот этот ряд. Это детский дом. Краудван. Это дети, которые, ну, в общем, мало видели радости в своей жизни. И теперь для них Краудван стал отдушенной, стал Дедом Морозом, стал таким добрым, добрым дядей, доброй тете, которые готовы помогать. Вот, буквально это было сделано весной того года. Я просто это не показывал. Вот, да, вот этот пандус, пандус в обычном доме. Теперь инвалиды могут не карабкаться через ступеньки, а именно подниматься по пандусу. Вот, это пенсионерка, которая пенсия, в общем-то, настолько маленькая, что вопрос стоял жизни и смерти. И благодаря Crowd One вот она теперь имеет возможность не просто выживать, а полноценно жить. Вот, это вот дети, которым постоянно оказывается помощь. Счастливые дети из детского дома. Так, и еще я вам покажу еще один сюжет. Так, да, это инвалид. Значит, благодаря проекту crowd пошло не просто движение, а движение восстановления зеленого покрова. Ну, это вот один из дипломов, да. Значит, то есть уже даже деревья сажают на вот это место с Google карты, где деревья уже начинают высаживать, и каждое дерево идет, ну, в общем-то, под названием Краудван. Вот, в частности, в Московскую область 18 мая Орехозуевский район был посажено около 16 тысяч саженцев, да, вот прям параллельно. Я просто пробегусь, чтобы вы видели. Вот идут саженцы, и каждая иголочка, каждый листик, который поднимается к солнцу, да, они, в общем, несут благодарность проекту крауд ван и еще вот в подмосковье 11 мая тоже было высажено огромное количество деревьев это под красногорском вот то есть понимаете проект когда не только мы сами для себя что-то делаем и что-то зарабатываем но благодаря проекту уже дети взрослые инвалиды пенсионеры деревья тянутся к солнцу вот я хочу сказать вам Большое-большое спасибо, друзья, потому что благодаря этому проекту мы делаем глобальное обновление всей мировой системы. То есть мы делаем биохакинг, технохакинг, в хорошем смысле слова. Вас всех с днем рождения обнимаю. Спасибо за подарок в виде крауда. Всего хорошего, спасибо. Благодарю, Владислав. Да. Краудван делает невероятные вещи, благотворительность – это часть нашей жизни, и с помощью Краудван многие люди имеют такую помощь, поддержку, и это, это здорово. И, друзья, не забывайте делать благотворительность, жить вот такой жизнью, о которой вы сами мечтали, дайте кусочек и для тех людей, которые нуждаются. Спасибо огромное, Владислав. Мы, друзья, продолжаем. Я хочу дать слово Алле Князевой и Ларисе Гордиевской. Это наши, наши солнышки, зажига, зажигалочки. Друзья, приветствуйте, Алла Князева и Лариса. Вам слово. Приветствуем вас всех. Ну, я, наверное, начну, потому что после Аллочки трудно говорить. Я, конечно, с удовольствием посмотрела этот сюжет. Спасибо, Влад, тебе за это. Это действительно здорово, это классно, потому что, ну, если только себе-себе, это не всегда интересно и здорово. И хочется, конечно, делиться, и здорово, что существуют такие движения. И мы, каждый из нас, можем в своем городе, в своем поселке, можем частичку краудван Ван просто показать и своими делами помочь окружению, которое есть вокруг нас и которые нуждаются. И вы знаете, что еще хочу сказать? Наверное, немножко мотивация для тех, кто сейчас смотрит, не пошел сразу с нами, может быть, кто немножко застыл и не двигается. Вы знаете, мы только что сегодня ночью, вот в три ночи мы вернулись из командировки, в которую сами себя и послали туда. Будет здорово, когда в командировку не тебя посылают, а ты сам выбираешь. Да, периодически едешь в командировку, которая тебе нравится. И мы работали в Ростове, но под Ростовом и в Краснодаре там буквально совсем чуть было, но вот в Ростове было очень много встреч и это было где-то прям насыщенных три-четыре дня. И вы знаете, что удивительно, есть люди, которые не только не слышали, вообще не знали что такое MLM и как это работает, вот такие были люди, но рассказав ему идею, а когда рассказываешь идею, этот огонь идет изнутри, когда ты действительно не просто там вот рисуешь кружочки, рассказываешь маркетинг, а ты этот огонь передаешь людям, они просто, вы знаете, смотрят и говорят, слушайте, ну мы верим, что так и будет, что действительно это компания, которая пришла для нас, для нас, простых людей и помочь нам. И у нас, вот я такой конверсии никогда не видела, сто процентов из 100, вот все, кто пришел на встречу, одна встреча была достаточно такая, но она была колуарная, только для этой команды, ну, скажем так, был крупный лидер другой сетевой компании, было одно из условий. Никого с посторонних не приглашать, было только направлено на эту компанию. И они действительно, вот послушав, посмотрев все это, они все подписались, все зарегистрировались, потому что мы принесли этот огонь, мы принесли идею компании, мы практически не говорили о маркетинге, но вот этим огнем мы зажигали людей. И я хочу сказать, что если вы сегодня остановились, стоите на месте и думаете, мы уже опоздали, уже там э, Князева, уже Эльгиз, Оксана, Хабил, они уже улетели, мы их не догоним. Это неправда, потому что у этих людей, которым мы рассказывали, очень высокие. Mm -hmm. Они просто говорят, так все, к концу года мы хотим быть президентами не меньше. И расписывают уже эти планы, понимаете, которые только услышали. Mm -hmm. Поэтому э, я вам просто всем желаю, ребят, что ну, действительно в вот, классной компании, чтобы вы посмотрели и переосмыслили вот ваше нахождение в компании сейчас на сегодня. И вы не опоздали. И вы даже не запрыгиваете в последний вагон. Вы впрыгиваете, заходите в вагон, который даже скорости не набрал. Нужной скорости он еще не набрал. Мы еще только вот разгоняемся. Я думаю, что нас ждет ну, замечательное будущее, особенно с нашим руководством впереди. Поэтому двигаемся вместе, цепляемся за нас. Не хватает энергии, посмотрите, сколько нас здесь. Мы вам поделимся и огнем, и энергией, и вы на наши энергии вытяните себя и своих близких. Поэтому только вперед, только не останавливаемся». И у нас все получится. Я всех обнимаю и очень жду встречи на Эльбрусе. И на таких мероприятиях надо быть. И вот этот рассказ алочки когда она рассказала, что продала шубу для того, чтобы поехать за своими спонсорами и учиться этому, ну, это вот поступок. Я не предлагаю вам продавать последнее, но найти возможности приехать должно быть у каждого из вас. Потому что вы будете в этой атмосфере, этот огонь вы будете еще долго-долго время нести. Все, обнимаю и передаю слово. Можно, да, подруге. уже можно. Поздравляю нас два года! Вообще сухо Я сожалею только об одном, что я только год здесь, что меня не позвали раньше, где был Оксана Смирнова, Владимир Фролов, Сергей Щербак и Хабил. Я сегодня хотела с утра Хабилу прям спеть happy birthday, my president, думаю, ну ладно, со всеми потом. Вот. Поэтому душа ликует, поет, и Лариса говорит, вот нас тут посылают, иногда мы сами себя посылаем, вот. и я бы хотела именно послать бы себя на все четыре стороны, вот искреннее желание, но у меня не получается, знаете, как волшебная лампа Алладина, он прям-прям был один, Фух! и на четыре стороны, все, и я бы подписала там, Якутию, потом Грузию, потом, знаете, вот, вот разбежался. И, правда, есть еще энергия, есть силы, потому что, ребят, два года. Если, как Влад сказал, ребенок, да, вот ребенок, но уже, извиняюсь, характер иные ребеночек уже. Уже, а -а -а. знаете, там черты прям проявляются. Уже, причем этот ребенок, который очень наглый в амбициях, очень наглый, мы наглые в амбициях, и при этом какой дружелюбный, какой именно, знаете, такой, не обращающий внимания на какие-то сплетни, какую-то вот эту возьму, вот эту мелочь. Мне очень нравятся родители этого ребенка. Я когда слушала завороженное Эрикова Вернера и Йохан Стальфо Холстона, они говорят, да мы знаем, что есть негатив на нас, его много, но мы знаем, что нас называют плохими парнями, а мы как раз-таки наоборот. Я горда этим родителям. То есть, вы знаете, вот, ну, я знаю, что у меня там дочка красавица, никто меня в другом не переубедит. Кстати, сегодня Татьянин день, ее зовут Татьяна. Всех Татьян с праздником. Да. Вот, это хороший день. Поэтому <с unknowns> мы все это знаем. И мы идем. Посмотрите, какое счастье приносим в дом. Никто из сидящих здесь, и я знаю, все, кто пришли в Краутван, они, зарабатывая денег, улучшают прежде всего свои семьи. Прежде всего. А затем... Вот я знаю большое количество людей, которые содержат церкви, которые помогают вдовам, сиротам. Они даже не проявляются, но это точно так. Мы друг другу помогаем. У нас взаимовыручка такая, какой нет ни в какой другой команде. Я, я знаю сетевой маркетинг, изнутри знаю. И поэтому это большое счастье, большая радость. И я хочу поблагодарить здесь при всех, конечно, Свою команду, это прежде всего низкий поклон. Вот включилась Ленка. Я знаю, что у Ленки там сердце бьется. Махачкала, привет! вот Я знаю, что самое красивое здесь присутствующая – это Заира. Я знаю, что самое сильное. В общем, мы всех своих знаем, всех люблю, обожаю. Но я хочу сейчас поблагодарить Ол... Ол... Олесю. Человек с параллельной ветки. Ну, вы посмотрите, вот ворвалась, вот один человек ворвался. И она берет и делает вот это вот собирание нас, именно вот, чтобы события были. Тайфон, тайфон, Ребята, да. события в любом бизнесе очень важно А в сетевом это ключ просто. И поэтому вот сейчас мы двухлетие, конечно, отпразднуем. И мы, знаете, не один плюс один сделаем, а один плюс пятьдесят. Сегодня кто на события не едет, это правда. Ну, я за вас огорчаюсь, что еще сказать. Потому что сила людей, именно умноженная на силу других людей, вы знаете, это масштаб, это объем. Мы здесь все сидим, амбассадоры, нам даже такую карьерную ступеньку еще не поставили. То есть я не знаю, куда мы там улетим, дальше всех амбассадоров, но это факт, это правда. И, конечно, мы смотрим на всех лидеров, мы смотрим, как они не успокоились, как они летают, подписывают. Знаете, у меня всегда в хорошем смысле есть жаба. Это такая жаба, да, вот. Ой, там тут офисы открываются, все, нельзя сидеть, уже себе куда-то хочется. А это и есть дружба. Мы друг друга поддерживаем своей результативностью. Друг друга мы толкаем именно своей неуспокоенностью. И я знаю, что крауд будет победитель, поскольку таких людей в 200 странах мира, и кто бы сегодня действительно нас не говорил, что вот мы ждем, когда вас будет побольше, и вы там куда-то уйдете, но странно, что Пустите, у него мозги куда-то да. ушли. Вот куда-то у этого человека в этот момент мозги ушли, и он что-то ждет. А мы идем именно, на, на, знаете, навстречу толпы. Мы недавно, вот сейчас две минутки, ребят, мы недавно участвовали в таком мероприятии, сами не ведая. Мы в Краснодаре оказались в толпе людей, которые вот там за Навального, ну, в общем, собралась весь Краснодар. А мы шли, потому что не знали, как в противоположную сторону идти. Вот. А потом нашли какой-то переход. И пошли как раз вот против, толпы, против да. толпы. И я поняла, что мы миссионеры сегодня в Краудван. Мы идем как раз против вот этой толпы, которая что-то не понимает. Но ведь все же хотят хорошо жить, все. Поэтому мы с вами делаем нелегкий труд. Честно говоря, он нелегкий. Но он классный, он достойный. Поэтому Краудван сегодня спасибо. Вот спасибо моей компании, спасибо моим президентам, спасибо всем лидерам, которые за мной пошли и те, которые еще пойдут. Мы любим то, чем, чем занимаемся, мы любим, и это видно. А с любовью можно горы свернуть. Поэтому двухлетие компании Ура! Ура! Ура! Спасибо, Ура! спасибо, <свес> девчат, спасибо, Алусь. Угу. Э, друзья, я хотела бы вам представить Ольгу Еремееву. Не знаю, здесь ли она. Очка, ответь, пожалуйста, если ты здесь. Наверное, подойдет попозже. Оксана, можно мне слово? То я хочу отключиться, потому что у меня будет. Я потом запись у меня Давай, давай. Дальше Олесенька, будет. тебе слово <как> Тайфун наш. Всем доброго миллиардерского утра. Я как тот попугай. На семинар при Льврусе, на семинар. Я хочу сказать, что моя жизнь, она всегда у меня была яркая, но с приходом в компанию Crowd она стала еще ярче, она стала еще активнее. Я хочу сказать в первую очередь благодарность нашим президентом, которые создали такую компанию. Хочу выразить благодарность Хабилу, потому что мы находимся у него в команде. Благодарность тебе, Оксана. И благодарность, конечно, моим двум звездам, моим двоим бриллиантам. Это уже двои, это уже две мои мамочки. Мама Розеят и мама Юля. Я безумно вас люблю. Я очень сильно благодарна, что вы, все-таки вы меня заставили прийти, а мне, меня очень куда-то тяжело заставить, но Моя жизнь стала яркая, в моей жизни появилось очень много лидеров, которые сегодня стали ближе, с которыми я общаюсь. Я хочу сказать каждому человеку, те, кто еще не взяли билеты на семинар, обязательно возьмите, потому что сегодня я уже подвожу итоги. И уже те, кто не подадут списки на мероприятия, мы не сможем их просто запустить. Мы уже закроем сам пансионат и будут на территории пансионата именно те, кто, ставили, кто уже подали заявки. К нам едут с Якутии. Вы представляете, люди едут с Якутии. Это совсем другой конец географии. А мы находимся на Кавказе. Ребята, те, кто еще думают, принимайте решение, едьте на семинар. Потому что такие мероприятия, они дадут рост вашей команде. Чем больше людей вы привезете на это мероприятие, тем больше лидеров вы вырастите в своей команде. А все, что касается мероприятия, у нас оно уже... Практически уже завершено, все подготовки уже завершены, только осталось репетиции, мы уже заканчиваем. Вас ждут невероятные три дня, невероятных три дня, где вы получите море позитива. Вы будете общаться со всеми лидерами. Жду каждых всех партнеров у себя в команде при Эльбрусии. Я безумно рада всем, Оксаночка, всему лидерскому составу я передаю огромный привет. Спасибо за то, что вы организовываете такие мероприятия, где мы можем обменяться опытами. Неважно, сколько нам лет, неважно, какой мы нации, вера, исповедания и так далее. Сегодня наша, нас объединяет одна общая идея. Идея, благодаря которой мы меняем свою жизнь, мы меняем жизнь наших партнеров. Благодарю, ценю. Жду на семинаре. Благодарю, благодарю, благодарю, Алисенька. Спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь. Я... В предвкушении, как и все партнеры, которые сейчас собирают, готовятся к поездке на Эльбрус, потому что это будет, это будет самая такая запоминающаяся и первая встреча в 2021 году. Вот это вот у нас будет день рождения, который мы отметим на Эльбрусе. Зажжем! На вечеринке Гэтсби мы зажжем. Это точно. И будем и учиться, и, и веселиться. Друзья, а теперь я хотела бы дать слово Леночке из Махачкалы с ее командой. Вся идея сегодняшней встречи была именно от их команды, потому что когда я услышала, что это действительно что они, девчонки, хотят сделать, я поняла, что мы не можем стоять в стороне, и мы присоединились и поэтому сегодняшняя встреча наша вот такая вот состоялась для всех. Леночка, тебе слово. Спасибо, Оксан, за организацию, конечно. Сначала думали сделать Zoom для своих команды в честь дня рождения. Во всех офисах торты заказаны. Все думали уже попозже, после часа, после обеда, когда все соберутся, уже будем отмечать. Все готово. Среди своих офисов я объявила конкурс на лучший торт с подарком. У кого будет лучший торт, Краудва. Спасибо. Ну, когда Оксана предложила расширить, конечно, я не ожидала. Спасибо Оксане, организовала со всеми лидерами, с директорами нашими, президентами. Спасибо всем большое. Конечно, переполняет чувство, когда говорим о Краудван, когда вот ночью даже просыпаешься, и <связать> ты на автомате говоришь презентацию про Краудван. Дома только разговоры про это, куда-то идем разговоры про, про компанию. Уже по-другому в жизни, в стиле Краудван, по-другому я уже не мыслю. Сегодня еще ровно год с первой презентации в Махачкале когда приехал к нам Хабил, огромная благодарность ему. Мы-то начинали, не знали, как мы работаем, не знаем маркетинга, мы просто топили 5-6 человек. Потом благодарность Али, Оле, которые приехали, нам уже суть рассказали, компанию, идею 13 января. Но когда увидела, что у нас уже огромная команда, спасибо, Али, что вы, ну, как сказать, мы, она смогла договориться с Хабилом, хоть он болел, да, я помню, он принимал лекарства, у него была температура, и, но все равно он приехал, он провел мероприятие и действительно 26-27 после мероприятия в Махачкале мы не успевали регистрировать, умели только несколько человек, днем и ночью у нас шли регистрации. Вот это и есть командная работа. На сегодняшний день у нас в Махачкале, моей команде 4 офиса, есть офис Олеси, И также по всем городам у нас офисы по Дагестану, у нас менеджеры, уже два директора, это можно сказать за год, да. Первая презентация прошла год назад. За год у нас в команде два директора, 14 менеджеров, а остальных уже почти директоров уже чуть-чуть осталось, еще два. Это все, все, конечно, заслуга наших лидеров, которые всегда нас поддерживают. И благодарна я всей своей команде, которую вот так работают со своими людьми. И еще один офис у нас в еще одном городе скоро откроется. Скоро открытие в городе Кизляре офис. У Заиры открывается в Дербенте один офис. Ну, не сидим на месте, мы расширяем. Вот смотрю, Наталью с Кореи, она уже менеджер в Корее, через Корею у нее уже команда пошла в Китай, mm -hmm. так что работаем везде. Конечно, хочу поздравить нашу компанию с двухлетием, как э, сказала Алла, ну, два года уже начинает ходить, уже начинает разговаривать, если сравнить с ребенком, уже капризы свои показывает. Но нас а, этот ребенок только радует. Нет а, капризов. Ребенок не капризный. Мы иногда капризничаем, а наш ребенок не капризный. Два года это, мы можем сказать, на предстарте. Я желаю всем нам, всем, которые, новички, которые сегодня смотрят, всем, кто не верит, просто, да, мы все знаем, мы все с дипломами умные, всем, кто не верит, просто послушать, просто если человек не верит, тогда у него ничего не получится, если человек верит во что-то и делает, да, нам тоже отказывает, нам тоже не верят нам говорят, покажите ваши миллионы, а как нам это показать, дом с собой тащить машину <смех> или все остальное, что мы э, накопили, что мы получили благодаря компании Краудван. Вчера только вот с Женей мы общались, я говорю, вот уже год, э, помнишь, говорю, первое мероприятие, я говорю, где, мы, где бы мы были, э, если бы не Краудван, Женя говорит, были бы также в долгах и кредитах. Поэтому благодарна компании, хотелось бы остальным тоже дать слово, не буду много задерж... ну, задерживать остальных, я вижу у нас очень много директоров, Тот. Оксан. Да, благодарю, Лен, смотри, если у вас есть кто с вашей команды также хочет обратиться ты ну, называй имя, и, потому что я не всех mm -hmm. знаю. И Хорошо, сейчас ваше да, время. Давайте тогда Хава Батиева тут Грозный. Директор одна звезда. что она не зашла а Зульфия, ой, Зубайдат Муртозалиева. Тоже директор. Ну, начинаем с директоров, что-то их нету. Давайте Мариета Гашакова. Начнем с Москвы. Менеджер две звезды Мариета Гашакова. Мариета. Мариета. Я же вас вижу. Алло. Вот. Да, доб добрый день. Всех поздравляю. Как-то неожиданно. Я не думала, что тут в чате одни директора. К сожалению, нет моих партнеров. Думала, мне позже дадут слово или вообще не смогу выступить, так как президенты и директора. Очень жаль, что в зум не пустили рядовых партнеров. Надо было. Они должны были услышать все... Монета, да. Это с выходом YouTube, это будет сохранено, и они все смогут. Не сегодня, сейчас все, под, кто подключились к YouTube-каналу, прямой эфир идет, они все смотрят. И это будет трансляция будет сохранена, они могут посмотреть позже тоже. Будет отправлять во все группы. Слово. Поздравление Хорошо. компании. Тогда, да, поздравляю всех с этой датой. Два года ⁇ это небольшой срок для такой мощной компании, сильной компании международной. Я, к сожалению, не в, сети, не в сети никогда не работала. Я адвокат действующий, но влюбилась в эту компанию. Спасибо спонсору, который меня пригласил сюда в эту компанию. Очень благодарна всем, всей своей команде и вышестоящим спонсорам. Что хочу сказать. 11 месяцев я всего в компании. Мой статус небольшой, менеджер две звезды. Первые месяцы, конечно, были непродуктивными. И совсем не работала когда окружение против когда столько негатива слышишь тяжело было настроиться но когда понимаешь принципы работы методы работы сетевого бизнеса то невозможно не влюбиться в эту индустрию я точно знаю что остаток жизни проведу в сетевом бизнесе в этой компании вот э, что хочу сказать. Конечно, этот бизнес не для всех, хотя каждый может работать, каждый может добиться успеха. Этот бизнес открыт э, у кого есть желание, у кого есть решительность и, и упорство. Людям нужно менять мышление, э, что нам не хватает всем. Это деньги и время. Здесь много свободного времени, когда посвящаешь полностью себя этому бизнесу, и можно заработать деньги. Поэтому я желаю, хочу, конечно, надо ставить цели, моя цель – помочь тысячам людей приобрести финансовую незамедлительность, финансовую свободу. Если это будет, все будут здоровы и счастливы. Всем желаю успехов, удачи. Спасибо. Спасибо, Мария, это большое спасибо. А, раз с тебя начали, твой менеджер, вот у нас а, Наталья, Южная Корея. Южная Корея, город, трудно выговорить, Ансар, менеджер одной звезды пока что. Всем добрый день. Для меня особая честь присутствовать на таком мероприятии, где присутствуют все президенты, лидеры, те, кто достиг успехов, те... Под, под которых мы равнялись и равняемся, и продолжаем изучать, слушать ваши школы. Огромная благодарность. Почему? Потому что это великолепный инструмент, когда мы можем дарить людям с помощью этой, этого инструмента любовь, э, счастье, достаток. Почему достаток можно нам дать людям? Не богатство, не, не богатство делает людей счастливыми, а именно достаток. Достаток тот, который вот дает нам «Краудван» меняет мысли наши. Я благодарна компании за то, что вот компания вот поменяла на 360% мышление тех людей, которые здесь сейчас находятся на этой платформе. Люди те, которые не имеют образования, люди те, которые не могут ходить, люди те, даже, которые слышать не могут. Они меняют свое мышление. Они выделили со своего мозга все то, что было ранее, то, что было, извиняюсь, при Совдепе. И сейчас новое мышление сейчас заканчивается, но при этом это происходит очень медленно. В чем и создает, в общем-то, трудность? Вот для нас понимание краудван «Краудван» это уже стопроцентное, двестипроцентное. Но для тех людей, которые сейчас находятся возле нас, около нас и не понимают, что это такое, даже находясь на платформе, эти люди ищут только какой-то негатив, что-то негативное, и при этом хотят все это вылить на... Тех людей, которые здесь находятся, на, пускай на небольших результатах, и тем не менее они к чему-то стремятся, что-то делают, к чему-то двигаются. Я благодарна компании за то, что она сплотила нас по всему миру. Десятки миллионов людей сейчас у нас уже в течение года присутствуют здесь, в этом сообществе, в великом сообществе, где мы можем общаться друг с другом, находясь в разных концах страны, мира и везде. Вот, ну, я не знаю... И то, что сейчас дает компания, эти новые цифровые технологии, о которых мы даже, извините меня, те же самые полгода назад, мы вообще понятия не имели, что есть такой зум, да, что мы можем вот так вот в комнате присутствовать. Мы понятия этого не имели, но сейчас мы это уже знаем. И шаг за шагом, как маленькие дети, вместе с компанией мы сейчас растем на данный момент. Я могу говорить очень много-много, как говорила Елена, да, меня вот разбуди ночи, и я буду говорить этот Маркетинг рассказывать о концепте этой компании. И каждый раз в разной форме. То, как я сегодня услышала, то, какую я информацию сегодня почерпнула из ваших уже презентаций, вебинаров. Мне очень нравится, как говорит Алла Князева. Вот я именно с ее голосовушки начинала. Здесь скорее потом Почему? Потому что у нас вообще не было никакой информации. Вообще абсолютно никакой. Я просила, умоляла, дайте мне... Там, что-нибудь на корейском языке перевод, кто-нибудь пусть там переведет или еще что-нибудь. Я на это делала. И при этом не боялась быть какой-то там, и не обижалась, что не получалось. Почему? Потому что, ну, каждый делает свой маленький бизнес в своей, в своей голове. Если ты в голове своей не будешь делать свой бизнес, то у тебя ничего не получится. Какая бы там великолепная, какая там неприкрасная была бы команда. Если у тебя в голове ничего не будет... То ты строишь маленький бизнес в этой глобальной системе, тогда у тебя ничего не получится. Главный компонент успеха, вот как мне кажется, как я вот uh, додумала для себя, наверное, да, это вера в продукт, вера в, вера в себя прежде всего, да, вера в компанию и компетентность. А когда ты будешь компетентна, ты будешь рассказывать людям так, как будто бы... Вот Я не знаю, вот, ну, возражений не будет просто. Просто не будет никаких возражений, если вы будете говорить, и если ваши глаза будут гореть, ваша энергия, вот эта вот, квантовая энергия будет распространяться на тех людей, с кем ты общаешься. Ведь это великое дело, то, что мы сейчас делаем. Мы продвигаем такую идею, где... Мы независимо от любого правительства страны, где мы живем, в какой стране мы живем, мы можем построить свой мир. И если каждый человек возьмет ответственность за то, что он делает в этой компании, каждый человек просто возьмет ответственность за себя, за тех людей, которые есть, за людей, которые э, еще не понимают, за тех людей, которые будут э, на нашей платформе. Вот каждый, если возьмет ответственность за это, вот тогда у нас будет успех. По-другому у нас просто будет не дано. Это физиология человека такая. Ну, просто каждый должен идти к успеху своему, своим путем. Кто-то идет медленно, кто-то идет быстро, кто-то идет, как я, например, как бульдозер. Да? Вот мне говорят, ты 24 часа работаешь. Да, я 24 часа работаю. Почему? Потому что у нас временной поезд такой. Если мне надо спать, то Москва меня беспокоит, Пакистан меня беспокоит, Вьетнам меня беспокоит. И я вот так вот на пальцах жестами всякими разными, я с ними вот так вот, вот общаюсь, ребята. Я не владею английским языком, я не владею никаким другим языком. Кроме корейского, извиняюсь, и то на разговорном таком уровне, да. И на русском языке я могу хорошо общаться. Почему? Потому что я родилась в России, я сама по гражданству, россиянка. Живу здесь, ухаживаю за своими пожилыми родителями, в Корее нахожусь. И в тех условиях, которые здесь есть, я пытаюсь сделать и, и я считаю, что я успешно это делаю, согласно условиям тем, которые здесь есть. Супер, супер. Поэтому я каждого Спасибо. человека призываю в этой сфере, вы познайте себя, узнайте себя, реализуйте себя, смотивируйте себя. А чтобы себя смотивировать, ты должен знать материал, тот, который ты преподносишь людям, на все 150%. Поэтому говорю, самое первое, что вам здесь надо, это обучение, обучение, и еще раз, обучение. Другого нам не дано. А для обучения у нас все есть. У нас есть Алла Князева, у нас есть Лариса Гордеевская, у нас есть Юлечка, которую я очень люблю, обожаю. Я вот именно вот смотрю на нее всегда. Вот Олеся, мне нравится, как она Олеся делает, я выбрала себе спикеров тех, которые мне нравятся, с кем мне интересно, с кем мне. Э, оно как бы на моем уровне. То, что я и делаю, то, что я и призываю всех вас, всех тех, которые сейчас не директора, даже и не, э, допустим, не менеджер две звезды. Я всего менеджер три звезды. Я всего здесь полгода нахожусь. Но я считаю, что это маленький результат для меня. Я могу больше. Можешь, Я сделаю можешь. это. Спасибо большое огромное. Хаят, спасибо, спасибо огромное. Елена, особенно спасибо Зульфие, Гошаковой Мариете, спасибо большое за ту первую помощь, которую она мне оказывала. Это была скорая помощь. Мариета, у меня была скорая помощь. Потом у меня вторая скорая помощь, термоядерная. Это в виде Хаят у меня была. Вот я и днем, и ночью доставала их, и днем, и ночью вопросы всякие разные задавала. Она говорит, что ты мне такие вопросы задаешь, я не знаю, что же я спрошу у верхней стоячих спонсоров, потом тебе отвечу. То есть я ее достаю. И днем, и ночью причем. Спасибо, спасибо, Наталь. Спасибо а, я бы хотела тоже дать слово. А, у нас в Махачкале вот другой офис вышел на связь. Заира, я что-то не вижу. Сейчас узнаю. А, Аминат, Сапиат Гусейновна, вот офис Махачкале. Даю вам слово. Коротко поздравление компании. А. вас не слышно. Аминат, вас не слышно. Давайте тогда на звук. Вот Заира появилась. Во, почти директор. Заира даю слово. У нее тоже офис в Махачкале. Заира говори. Заира. Тоже звук, нет. Звук включи. Слышно меня? Да, да, да. И видно. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, Аллочка, Лариса Гордеевская. Девочки, всем привет. Я вообще даже стану, когда буду говорить про эту компанию. Я не могу говорить. Потом. Ой, а Не плачь, не плачь. Все нормально. Поговорим у тебя. Ладно компании вид. два года компании два года ребеночку который рядом рос почти год моему я свои презентации проводила буквально в правой руке у меня был телефон в левой руке я держала ребенка и на самом деле рос ребенок росла я сама и росла компания сейчас я очень сильная уже все уже позади все проблемы вот я могу прямо показать, где я нахожусь. Я нахожусь в доме, который я построила благодаря Краудвану. Это все проходило параллельно. Молодец. Сейчас большой светлый дом. Алла и Лариса Гордеевская у меня были в гостях, когда были в Дагестане, могут подтвердить. Вот. Сейчас у меня больше свободное время, я буквально скоро хочу вылететь в, в Санкт-Петербург. У меня там команда, недавно я была а в этом в Дербенте, у меня там появились очень классные люди, и я, если меня слышат мои партнеры, моя команда, я вам торжественно обещаю, все, что я добивалась, я вам передам день и ночь. Я это буду делать не 24 часа, я не знаю, еще можно прибавить какие-то часы, я это буду делать. Сегодня у нас каждый день, вот смотрите, я какую цель поставила. 31 числа у меня были регистрации, 1 числа я была в офисе, 1 числа я ушла с офиса в час ночи. У меня было 5 регистраций. Правда же, Да. Вот. И вот это вот э, движение не прекращается. Вот так я иду каждый день. Я бываю дома очень поздно. Меня и дома говорят, что вот ты пропала. Меня и родственники не слышат. Они меня потом увидят и услышат. И я я э, всем смогу помочь. От того, что я сейчас буду с ним ляляка просто рассказывать, что тут происходит, что приготовил, это не я им помощь не принесу, не они мне, поэтому я, меня не остановить уже, вот. В общем, я хочу быть благодарна команде, благодарна Хабил, когда прилетал, помню, 25 числа я тоже была на встрече девочкам, вот Зуля я вижу, другого офиса, Зуля нам всем помогает, Лена нам всем помогает, знаете, в Дагестане сложился такой вот мощный кулак, вот этот кулак остался, остальные, которые оттуда выпали, ну, выпали, больно им, не больно, ну, разберутся сами, а мы вот, вот так вот в кулаке остались. Я еще раз говорю, вот я, Али слово даю, потому... нет, слово, свое слово даю, я не остановлюсь, я помню, как я первые 13 января подписалась, помните, да, девочки? А 14 я уже стучалась утром, Али стучалась, Алла, давай сюда, давай туда, на меня все обижались, если я кого-то обидела, простите, но я буду идти дальше, все, у меня больше нет слов. Спасибо тебе, родная, потому что это честно, это правда, я вместе с тобой сейчас, можно сказать, плачу чуть-чуть, потому что есть люди, которые, да, я почему, не получается, а есть человек, женщина красивая, структурированная, она в 8 утра стояла в дверях князя выходить. Нежно, тихо и аккуратно, каждый день с 8 до 10. Обижается кто-то там. лишь. Она полностью вот завладела, потому что ей нужно было. Мы таких партнеров и ищем. Не тех, которых надо толкать и пихать к успеху, а тем, которым надо. Она вот сейчас плачет. Это слезы именно победы. Несмотря на те трудности, которые у нее, они у нее огромные. Она сегодня директор. Я люблю таких духом людей. Я тебя благословляю. И у нас вся команда такая. Но есть редкие бриллианты. Это ты, Зайерочка. Спасибо. Спасибо. Хочу слово сказать. Спасибо. Мы были в доме. Это с таким вкусом сделан дом. Это такая красота. Вот она сама красивая и такое же окружение у нее. Зайерочка, всех благ тебе, амбассадором и в этом году 100%. Спасибо, Лариса. Спасибо, Ларис. Спасибо Заира. Наладили связь в офисе в другом. Аминат. Сапиат Гусейновна. Раисат. Даю вам слово. Коротко поздравление компании. Аминат. Тогда даем слово Сапиат. Сапиат Магомедова. Сапиат. Почти директор, менеджер три звезды. Даем тебе слово. Коротко. Поздравление компании. от нас не слышит. <с Took -down> а ну, no. нету Сколько? Сколько нет. Так, город Буйнакс, сокинат Где тут? просто выходит и без имен поэтому не можем понять а давайте анжела город кизляр на днях будет открытие офиса у нее уже большая команда почти менеджер анжела а что у вас по звукам я думаю, давайте вы пока у нас все организуетесь с офисом, Ленда. Okay. мы сейчас сделаем, как, дадим слово еще нашим директорам, партнерам, давайте. и потом уже, кто выйдет Хорошо. на связь, да, вот, Сапият уже вышла, я смотрю, ручку поднята, Сапият, слово, и потом вот так вот дальше будем. Сапият, есть слово? Не, не надо, Оксана, разберутся потом, не, не будем. Хорошо, а, дайте хорошо. слово, друзья, давайте дадим слово нашим мужчинам. Я хочу вам представить из Давлетов. Ильгиз, пожалуйста, тебе слово. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемая семья. Так, меня видно, слышно? Отлично. Видно, слышно. Супер, супер. Всех приветствую, всех приветствую, дорогая команда, дорогие партнеры, вот, дорогие участники Zoom, дорогие лидеры, всех-всех всех приветствую. Поздравляю с нашим таким замечательным праздником, как день рождения, да. компании два года. Но мы здесь, здесь практически только еще один год все. Вот только еще один год, чуть-чуть да? больше кто-то года, одного, два месяца, максимум, кто-то больше года, да. Вот. Здесь нету больше, вот как бы старшего еще, да. Вот. и за это время, вот, представьте, за один год, за один только год, да, вот, времени прошло, за один год, как действительно поменялось качество жизни у людей, да, вот, сегодня у всех такие улыбочки, слезы счастья идут, и, и такое вдохновление, что даже слов нету, да, вот, многие вот даже вот замирают в душе, и даже вот эта радость такая большая, что он не может даже выйти, вот, за этот год… Вот я хочу сказать вот только еще раз да, хочу поздравить лично свою команду, лично своих лидеров, директоров, менеджеров и вообще всех всех всех. И хочу сказать да у нас везде в кабинетах есть, когда мы нажимаем свои заработки, у нас выходит процент. Сколько мы заработали, сколько мы заработали по бинару. И вот и самое интересное, самое вкусное вот мне нравится да вот эта цифра матчем бонус. Сколько ты заработал по матчем бонусам процентное процентном И матчем бонус вам показывает, сколько вы с пяти поколений заработали за все время. Так вот, я когда наблюдаю за матчем-бонусом, я смотрю, ага, в моей команде только вот с первого по пятое поколение заработали больше миллиона евро. Вот я не знаю, кто-то там побольше, кто-то поменьше поработал. но они, эти деньги уже реализованы. То есть реализованы полностью. Вот, что такое миллион? Нужно только представить, да, вот что такое просто вот миллион? И как их, как их можно еще вот в другом месте заработать? Чтобы в такси заработать, нужно иметь огромный таксопарк. И за один год, если вы заработаете, это хорошо. Если в плюсе вообще будете. Вот. Представьте, в строительстве, чтобы заработать один миллион, вам нужно многоэтажную башню построить, чтобы ну, миллион заработать. Вот, честным трудом сказать. Не воровством, а честным трудом. Это какие сумасшедшие труды. А тут, ребята, вот за один год зарабатывает. Я, я, есть люди, которые не то что команда, а просто один человек заработал. представляете, вот один человек, а в его команде уже там 10, 20, 30 миллионов заработали. вот, но ну, мы только в самом начале. и хочу сказать, что мы проходим на самом деле еще только самый старт. Самый старт. поэтому у нас идут трудности. Поэтому а, у нас бывают какие-то недопонимания, еще что-то. Но мы проходим все вместе эти трудности, мы собираемся все вместе, вот, делимся результатами и друг друга вдохновляем. Мы получаем общую картинку, что мы на самом деле на верном пути, а, в хорошем месте. И вот хочу еще напоследок сказать, а, что сказал миллиардер да, и бывший президент Дональд Трамп. Когда... А, Ему сказали, если вы все вот потеряете или вообще только начнете с нуля, вот нет у вас ни поддержки родителей миллионеров, никого нету, да, с нуля начнете, чем вы будете заниматься? И он ответил на широкую публику: я бы нашел бы молодую сетевую перспективную компанию и начал бы там зарабатывать свои первые деньги. Вот. И ребята, вот такая перспективная молодая компания Crowd Van. Поверьте миллиардерам, слушайтесь успешных людей и притягивайтесь к успешным людям. Всех, всем добро пожаловать в Крауд кто еще только думает, кто еще только хочет. Приходите, и это самое начало. И вы будете вместе с нами также радоваться, радоваться за себя, за свои семьи, за своих близких, за свое окружение, за своих друзей, за своих партнеров. Всех с праздников. Спасибо тебе огромное, Ильгиз. Вот прямо слушала бы и слушала тебя. Спасибо тебе огромное за твою энергетику, за твой позитив. Мы тебя все очень любим и ждем тебя на мероприятии на Эльбрусе. Хотя я и знаю, что ты не можешь поехать, но если будет возможность, мы тебя очень ждем. Спасибо огромное. Друзья, хочу вам передать слово сейчас дать Казбеку. Это наш лидер. Казбек, пожалуйста, если ты на связи, тебе слово. Алло, алло, Казбек, если ты в зале, э, может быть, тогда попозже подойдет. Тогда даю слово Эркен. Эркен. Ты на связи? Да, да, я на связи. Все, друзья, представляю вам Эркен. Огромное количество офис офисов в Казахстане, Павладарей. Я даже не знаю, сколько уже Эркен. Тебе слово. Меня видно, слышно? Отлично, да. Здравствуйте, друзья. Разделяю этот волнительный день со всеми вами с благодарностью и к компании, и к своим, особенно Оксаночке, потому что она, повторяюсь и повторяюсь все время, что она когда-то достучалась в мои двери. А, на самом деле, да, я слышу, у нас наш бизнес состоит из истории, я вот на сегодня прослушал много историй, естественно, это все проходит через наши нейроны, через наши, как это откладывается в мозгу, то есть, как знаете, вот это план действий дальнейший. Вот. Потому что каждый человек индивидуум, и он а, где-то когда-то остается своими мыслями. То есть, как быть. А, если спонсор рядом хорошо, если спонсор далеко. Я всегда говорю: вот, ребята, смотрите, здесь расстояние у нас на, при сегодняшних технологиях у нас есть Skype, Zoom, WhatsApp. Это не то, что раньше было, когда лет 15 назад, когда мы там бегали с каталогами, да, ну, кто, у кого старше есть. И это все можно компенсировать. И вот а, сегодня, а, повторяюсь и повторяюсь, что у нас. IT-компания, IT-продукт, и мы э, благодаря нашим технологиям объединяемся сегодня в, такой, в такую дружную семью, можно сказать, ну СНГ, СССР, не знаю, как, как удобно, да? но мы все единомышленники. И э, вот за короткий вот, период, часто, что сижу, я напитался такой мощной энергией, да, что вот готов сейчас идти и подписывать заново, заново, заново, как новичок. Я думаю, вы это согласитесь со мной. Э, по, по поздравлениям, присоединяюсь ко всем поздравлениям, на самом деле, да. Компания очень молодая, все только начинается. Я в предвкушении, вот у нас, к сожалению, не было анонса еще, но новые линии по IT-продуктам, то есть это у нас должно появиться и по криптовалютам, по телефонии. Весь взрыв, думаю, у нас еще впереди будет. Поэтому всем желаю терпения, энергии, позитива. Пользуясь случаем, хотел бы своей команде низкий поклон за поддержку. Есть хорошая тенденция, то, что на сегодня, вот, по прошедшей, по... по вот, то, что время прошло, да, люди начинают возвращаться. Я думаю, в командах тоже у вас такое случится, будет, потому что люди наблюдают, а мы свое дело сделали. Поэтому все у нас только начинается. Еще раз с благодарностью к спонсорам, компании, всех с праздником, всем большого профита. Благодарю, Иркен. Супер, замечательно. Вот что значит... Э Краткость «Сестра таланта» и все за несколько минут очень была, очень эмоционально и с благодарностью. Спасибо тебе огромное, Эркен. Друзья, даю слово нашим девчатам, красавицы, сидят все в белом. Обожаю вас, Юлечка, разъят вам слово. включайте микрофон всех приветствую друзья мои все кто смотрит в прямом эфире сегодняшнюю встречу все кто находится в зуме все кто в записи посмотрит эту встречу друзья мои я всех нас поздравляю с этим удивительным днем два года нашей компании два года стабильной работы, два года выполнения обещаний от компании. То есть все, что компания нам обещала, она все делала. Мы начинали, когда ничего не было. Были только планы и перспективы. И мы это все получаем, получили и будем получать, друзья мои. Это говорит о надежности компании, и меня это очень радует, что мы сегодня работаем в правовом поле, да, что мы сегодня работаем в надежной компании, для меня это очень важно, потому что есть малоприятные, да, опыты, опыты многих людей, когда люди приходили и в итоге ничего не случалось. Я сегодня на тысячу процентов уверена в компании Краудван, и я иду туда с закрытыми глазами, и с закрытыми глазами я приглашаю за собой людей, и я благодарю руководителей, благодарю компанию за то, что она родилась два года назад. Это действительно слезы счастья для меня. И я благодарю всю свою команду за то, что кто-то пошел сразу за мной, за то, что кто-то присоединился позже. Я благодарю своих лидеров, которые растут. И я понимаю, что это прошло через мои руки, через мои уста, я вижу, как меняются их жизни. И безусловная благодарность Оксане Смирновой за то, что она когда-то до меня достучалась, я вообще твердоловый человек. Оксаночка, благодарности большая за это, я благодарю весь лидерский состав, я благодарю Марка, потому что когда дух падает, я включаю его ролики, дух поднимается, на самом деле, Марка, отдельная благодарность вам. Я благодарю всех своих лидеров, я очень рада вам представить Разият Мамедову, это лидер тоже с большой буквы, которая когда-то меня услышала, прошла через очень много препятствий в этой жизни, сейчас она уже вышла на серьезные обороты, серьезная команда, я вижу, как ее уважают, как ее ценят, Разият, дай огня нам сейчас! Спасибо, Юлия, огромное, всем добрый день! Да, все-таки я услышала, я пришла в компанию в марте месяца. И тогда ничего не, не было, ни офилговой, ни Микстера, ничего не было. Но я приняла решение, как мне Юля все объяснила. Первое, хочу отблагодарить всю лидерскую состав, хочу отблагодарить наших руководителей, наших капитанов. Хабил, Оксану, Юля, я безумно люблю тебя, потому что с того дня... Я никогда тебя не теребила, если у меня что-то не получается, я лидер, я должна это решать. Я очень благодарна своей команде очень сильно, потому что моя команда, она строит не количество, а качество. У меня очень много офисов по всему региону. У меня в Турции, у меня такие ребята открыли в Турции, Макачкала, у меня в Тюмени открыла, у меня везде открывают офис. дело не в этом, ребята. Вы должны рождаться, мы должны через этот пройти полностью, через тяжелые пути. Если я принял решение, я знаю, что здесь не будет легко. На меня должна положиться все. Я не принимаю тех людей, которые негативит которые завидуют, которые лицемерят. Мне нужны люди амбициозные, активные ребята, которые хотят изменить свою жизнь. Я только таких людей буду принимать. В моем регионе нету негативщиков. Я абсолютно, если даже параллельные люди ко мне приходят, это моя миссия, помочь вам, ребята, ваш, ваш лидер вас оценить с оценкой плюс 10, а не минусовать. Я, я, я этим владею. Я очень безумно благодарна нашей компании Крауд1. Если она два года, она уже поднялась два крыла. Ребята, если... В течение двух года крыло падает, она никогда не поднимется. Я не, я не новичок компании, я в других компаниях работала, с большими достижениями достигала я, и вам вы достигала до изумрудного уровня, я это понимаю. Но Краудван, он поднял на такие высокие э, крылья, она никогда не опустит жизни, ребята. Но в этом в компании есть сито, и лично у меня есть сито. В этой сито у меня садятся очень многие люди, а там останутся единицы, которые будут завоевать весь мир и станут мультимиллиардерами. И я не понимаю тех людей, которые сегодня вошли в компанию и говорят, Микстер, где 1200 реверсов? О каком богатстве у вас разговор идет, если у вас нет терпения? У вас должно быть терпение, и вы должны пройти этот путь. Но если вы пройдете этот путь, вас все, вы достигнете всего в этой жизни. Я обожаю свою команду, своих всех партнеров, кому я поставлю на место, кому я помогу, кому это. Я человек такой, я человек целеустремленный. У меня обратной пути, дороги нету. Я всегда в компании бываю, и вам вы была 10 лет. А здесь что такое 2 года? Я до конца буду идти за Хабилом, за Оксаной, за Юлией Алферовой. Этого человека с марта месяца я ни одного не видела минуса. Вот, вот таких лидерам стоит идти. Она очень справедлива, там также и Оксана, и Хабил, это такие ребята, я очень много знаю, и Владислав Платонов, очень добросовестные ребята, Марк, я тебя обожаю, люблю, ты, наверное, знаешь, я каждый день переписываюсь с вами, ребята, я всегда готова идти, пройти весь путь, даже если сегодня что-то. Не вините компании, вините в себя. А что вы делаете? для? Вы должны первоначально разобраться в себя. Вы должны полюбить себя, вы должны полюбить компанию, вы должны полюбить людей, что бы там ни происходило. Вы не должны за спиной э, говорить, за своих партнеров плохо. Эти партнеры вам приносят удачи и больших достижений. Мы одна команда. Алла Князева, я обожаю тебя. Когда она приехала, Алиса, безумно от тебя мы объединяемся, у нас нет параллельной, нас, мы должны в одной команде быть. Крауд это один. Но если мы будем различать, это ваше, это наше, у нас никогда в жизни не получится. Я очень-очень иду к своих, своим людям, и я знаю, что мы достигнем очень больших результатов. И мы победили, и мы победим, и мы будем побеждаемы. В компании Краудван это бизнес для всех, но не для каждого. Кто выдержит... Вот этот удар, то и будет победа. Я вас всех поздравляю. Поздравляю еще раз наша компания компанию 2 всех Всех-всех терпения. Самое главное терпение выдержать удар. Вы думаете, что все будет хорошо, так ладко? Нет, дорогие. И что будет? И вот так будем идти. Но до конца жизни. Я пока не достигну амбассадора. Я никогда не остановлюсь. Я вас люблю. Оксана, люблю тебя. Хабил, люблю тебя, Юля, я безумно тебя люблю за вашу честность, за вашу искренность, за ваш э, порядочек. Олеся, ты у меня сильный лидер, который, Олеся, зато тобой очень огромная команда идет. Я никогда не думала, что моя Олеся придет в этот близ. Если я Олеся могла уговорить, мы с Юлей уговорили ее, если она пришла, то придет сюда очень много людей. Здесь мне нужны, которые хотят изменить жизнь. Пусть без ничего осталось, как я когда-то. Вот эти люди мне нужны. Чистой совести, с чистой душой. Поэтому только вперед я вас всех люблю, обнимаю. Ой, благодарю, Родия. Вот, благодарю вот такой я живу, так что всем любовь, всех поздравляем. Добро пожаловать в крауд вам, если вы еще не в крауд вам. Ой, друзья, вот как, как не работать в этой компании, как не любить эту команду, посмотрите, какие сердца, посмотрите, какие глаза, посмотрите, какие партнеры. Вот, нужно, что нужно новичку? Нужно найти вот таких вот, вот таких людей, которые жаждут свободы, э изменить свою жизнь, помочь людям, вот если у вас будут в команде такие люди, у вас все получилось. Вы можете этим гордиться. Я горжусь своей командой. Я горжусь, я люблю вас безумно. Спасибо большое, что вы есть. Друзья, представляю вам нашего любимого художника, Марка Бровермана. Соскучились, Маркуш, тебе слово. Привет, дорогие. Привет, Оксана. Привет всем. Эх, всем, дорогая команда, дорогая компания, столько э, потрясающих э, речей услышано, столько сердец э, пылало перед моими глазами сейчас, пока я слушал всех вас. Это потрясающе, конечно. Мне сказать, мне добавить больше нечего. На самом деле, знаете, это... Просто вот внутри, после всего услышанного, увиденных лиц, пылающих глаз этих, потрясающих улыбок, слез радости, счастья, ну, сам горишь изнутри, понимаете? Вот, но самое главное, я думаю, во всем этом правильно отметили мои коллеги до меня, представленные Оксаной, это, конечно, эмпатия. Одного к другому. Краудван, он не только первый, он единственный. Я хочу сказать, что люди здесь объединяются для того, чтобы создать общее счастливое общество. Единое. Поэтому, именно поэтому, самая важная черта – это передавать другим свои эмоции и то, что тебе компания дала. Не нужно много слов. Собеседник тебя чувствует, если ты искренний. Самое важное – оставаться самим собой, быть честным перед самим собой. И это невольно услышит, прочувствует, увидит ваш собеседник. И когда спрашивают наивные люди, да, которые привыкли к негативу и уже как нам пользуются этой матрицей негативно задают вопрос – покажи свои результаты. Ребят, сегодня этот результат виден каждому в любой точке мира, кто владеет интернетом. Самый большой, мощный аргумент ⁇ это то, что у нас сегодня 23 миллиона. Каких еще доказательств вам нужно, дорогие? отверженцы, которые отвергают все, весь здравый смысл, главное – бережно относиться к своим стагнатическим отношениям, к тому, что МЛМ – это только негатив. Это исключено. 23 миллиона. Вы поймите, мы год назад приходили, помните, ребята, я же помню все лица наши, мы были другими, мы все были другими. Сегодня я любуюсь переменами, это же что-то, это же, это же ну, ну какие доказательства, кому нужны, ребята? Не надо никому доказывать, надо просто-напросто, наша задача это, как сказала Розьяна, сито, это наша работа. Мы являемся, каждый из нас это ситом, тяжелая работа, поведу. ну тяжелый труд, но он благодарный, и он... Действительно, ты кайфуешь, потому что ты как золотый искатель. Мы ищем слитки золотые, ценных, бесценных людей, которые хотят стать счастливыми и сделать такими же тех, кого они знают, кто хочет этого. Нам не нужно искать тех, кто придет в компанию. Нам нужно искать, кто хочет стать счастливым, кто хочет поменять свою жизнь. К лучшему. Все, он... Этот человек всегда вас услышит. Вот в чем фишка. Но их, естественно, мало. Мы прекрасно, мы взрослые все люди, мы прекрасно знаем, что мир дает людям жизнь. Все стартовые возможности одинаковые. Мы одинаковые рождаемся. Мы все рождены мамами. И у всех у нас две ноги, две руки и голова. И всех нас кормят молочком материнским. Но мы вырастаем разные. И, к сожалению, так устроен мир. Счастье достается единицам. И Краудван не исключение. Эта компания, как уже сказано моими коллегами, для всех, как и жизнь, но не для каждого. Давайте искать тех, для кого предназначены эти возможности. Искать тех, кто ждет этих возможностей, кто ждет каждого из нас услышать эту новую информацию, эту новую возможность. И это наша миссия, друзья мои. Я вас всех поздравляю наконец. Также с двухлетием. Это колоссальная дата на самом деле для MLM-компании в своей жизни. Потому что два года. И мы все два года двигаемся вперед. И такой рост, который демонстрируем, каждый из нас, мы вместе, это и есть Краудуан. Это феноменально. Мы два года в компании. Какие? Что значит там, что-то у кого-то нос упало, у, у кого-то... О чем мы говорим? Нас 23 миллиона. Вот аргумент. И мы растем все время с ускорением. Какие еще аргументы? Не нужно разговаривать с людьми, которые не воспринимают, не понимают. Ну не будешь же ты показывать широкоформатное кино слепому человеку. Ты ему просто пособолезнуешь и пойдешь к зрячему. То же самое и у нас. Это наша миссия, друзья мои. Я всех вас люблю. Я в заключение хочу поблагодарить мою команду лично. Это потрясающие люди. Я всем очень благодарен, особенно лидерам в моей структуре. Я не буду называть имена и фамилии, но это замечательные люди. И я нашел своих бриллиантов, свои своих самородков, и я продолжаю их искать, и они делают то же самое. Друзья мои, я желаю всем вам стать богатыми этими самородками человеческими. Это самое большое богатство, которое может любой человек приобрести в этой жизни. Это бесценных людей в своем окружении. Будьте все счастливы, друзья мои. Пока. Всех поздравляю. Нам два года. Ура! У нас еще очень много лет впереди. Благодарю, благодарю, Марк. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что ты у нас есть. Друзья, я хотела бы сейчас передать слово э, Казбеку, но его вызвали, поэтому он за место себя передай, передал э, тоже поздравления. Спасибо, сейчас пока. прослушаем. Что я хочу сказать. Пожелаю всем крепкого здоровья. Поздравляю с днем рождения, нашу компанию, с двухлетием. Это уже, как говорится, как князева вы сказала, это уже маленький ребенок, но с своим характером. Многие люди уже изменили свои жизни благодаря Краудуан. Такой шанс бывает раз в жизни, я так думаю. И этим самым мы помогаем своим близким и родным. С днем рождения, моя любимая компания. Всем большой-большой салем. Извини, что я не смогу приехать, в следующий раз обязательно буду. Давай-давай, ну, пока. пока. Спасибо большое, Казбек. Мы все услышали. И, друзья, я хотела бы сейчас еще дать слово Руслану Касьянову. Это э, человек с команды Казбека. Руслан, пожалуйста, если ты с нами, тебе слово. Да-да-да, я здесь, я на месте. Оксана, сейчас, секундочку. Добрый день, доброе время суток, дорогая страна Краудван. Вот, я рад приветствовать, меня зовут Руслан, я нахожусь в городе Астана, Значит, такой же партнер, как и все мы. И, конечно же, мне всегда есть сказать, что о компании, вот, о том бизнесе, который мы с вами ведем на просторах большой планеты Земля. Я хочу поздравить каждого из вас сегодня, новых партнеров, тех партнеров, которые еще войдут в этот бизнес, с большим событием нам два года. Компания сегодня уже никому ничего не доказывает. Она просто двигается к намеченным целям, по четкой концепции, по четкой стратегии, тактике, которую ведут нас ведут в лице нашего менеджмента очень профессиональные люди. Что самое важное, на мой взгляд, я бы тоже хотел бы присоединиться ко всем поздравлениям, тем поздравлениям, которые уже прозвучали в эфире, и добавить от себя следующее. Друзья, мы стоим на пороге больших глобальных перемен, это уже не секрет, это уже совершенно очевидно, наверное, после вот этого ивента вы все уже поняли, о чем идет речь, ну, нужно читать между строк, как говорится, были технические моменты, но мы на них сейчас внимания не обращаем. Мне очень понравилось выступление нашего ментора, вышестоящего спонсора Энтони, амбассадора «Две звезды». Он, знаете, в своем выступлении сказал очень многие вещи, я думаю, что есть смысл пересматривать периодически, а также давать всем своим партнерам это слушать, что у компании большие, большие перспективы, огромные, и сегодня мы уже находимся именно в эпицентре этих событий. И вы представляете, есть огромное количество людей в мире, которые сегодня не только не знают о Крут но узнав об этом бизнесе хорошо, досконально изучив его, они зайдут и будут в этом бизнесе самыми успешными, представляете? То есть сам они придут где-то на рубеж, это не паханное поле, это огромная возможность для огромного количества людей. И знаете, меня так же, как и всех, наверное, переполняет чувство гордости, что я нахожусь именно в этом бизнесе, и то, что год тому назад я принял решение войти, пусть сперва как пассивный партнер, но потом, посмотрев, увидев этот бизнес, я понял, что такую возможность нельзя просто так оставлять, и этот шанс можно использовать. Я поэтому хочу пожелать каждому из нас сегодня отнестись на, с максимальной долей серьезности к этому бизнесу, потому что этот бизнес, он меняет абсолютно все. Друзья, нет ни одной компании, которая делала и еще сделает так, смогла бы сделать так, как делает компания CrowdOne. вот, вы… Как сказал один человек, знаете ли вы вообще, куда вы попали? И знаете ли вы, что будет происходить буквально в ближайшие годы? годы? Вот. Когда компания станет публичной, компания заявила о себе как о платформе номер один в мире, то есть это уже предстоит, а возможно это уже случилось, потому что у нас все-таки 22 миллиона, как сказал Марк Браверман, он сейчас Марк сказал. Поэтому, друзья, я хочу пожелать каждому из нас, Энтони сказал одну хорошую вещь, что несмотря на все те рекорды, которые мы уже побили, всего лишь за два года работы, мы только-только подбираемся к старту, на самом деле. Представляете, мы еще и не стартовали. И сегодня у нас такой карт-блан: что, что мы узнали об этом бизнесе в свое время, мы успели что-то выстроить, структуры, имеем квалификации. И самое главное, что мы знаем, что компания не просто серьезная, это основа, скажем так, которая поднимет, наверное, огромную часть населения Земли, вот именно с коленом. И даст возможность абсолютно каждому человеку иметь этот доход как основной или дополнительный, представляете? Ну, то есть, ребята, у нас есть с вами шанс завести сюда миллиарды людей. Именно через нас это все произойдет. Именно вы будете, будете лидерами самых крупных организаций. Именно у вас будут самые большие чеки доходы в этой компании. И не забывайте о том, что сказал Энтони, резидуальный доход, друзья. Поэтому еще раз. Всем больших успехов, лидерам большое спасибо за то, что вы проводите вебинары, за то, что вы проводите такие обучающие моменты. Очень много делать для компании, конкретно для русскоязычного пространства СНГ. -овского. Хочу всем пожелать счастья, успехов в нашем бизнесе. Ну и, конечно же, всех благ, всем партнерам команды хочу поблагодарить отдельно Барьюра Химону, свою команду, Елену Зырянову, это лидер из города Москвы с огромной командой, тоже попадет обязательно на события, вот, которые сегодня делаете вы в Эльбрусе. Вот, я очень рад, что э, такие люди, как Елена, э, выезжают туда не одна, а с э, огромной командой своей, дай бог им всем там успехов тоже. Хочу поздравить также значит, э, Казбекова, состоящего спонсора Оксану и всех тех людей, которые сегодня вместе с нами празднуют. Этот э, второй день рождения компании. Всем удачи, друзья. Я думаю, нас ждет невероятный успех. Всего доброго всем. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо Руслан. Спасибо, друзья. И у нас наша встреча потихонечку подходит к концу. Я сейчас даю слово «Нурии», и потом у нас будет закрытие, аминат, цепият. Я вижу, что уже девчонки э, подготовились. Поэтому, друзья, слово «Нурия» Фихардинова тебе. Так, добрый день, друзья. Я так и думала, что наша встреча будет минут на 15-20, а ровно порядка полутора часов уже в сети. Но, честное слово, наверное, никого невозможно остановить, потому что действительно он так льется оттуда, изнутри. Тот свет, тот голос, та душа, которая всегда с вами. Мой голос вам уже многим знаком по воскресеньям, по воскресным школам маркетинга. Я хочу сказать только буквально чуть-чуть, совсем немножко, иначе меня понесет. Я действительно, как кто-то здесь сказал, влюблена в компанию, я это не буду скрывать. На порядка 32 лет уже системе МЛМ, поэтому выбор, конечно, есть и конкретный, и обоснованный. А на сегодня эта компания действительно полномасштабная. Она, а, самая крутая, команда самая крутая, маркетинг-бонус самые крутые, и мы с вами самые крутые, друзья. Лучше не бывает, и круче не может быть уже. Я от души поздравляю вас с тем, что у нас сегодня одна из структур а, и едет на юг России в Кабарду, я так хочу с вами, если бы вы знали. Я так хочу, но есть некоторые моменты, которые даже меня удержать могут. Поэтому, друзья, я мысленно на каждой лыжной полосе с вами, за каждым столом, в каждой комнате с чашечкой чая, со всеми теми, которые будут в Кабарде отдыхать, работать и обучаться. Поэтому вы всегда помните, мы едины, поэтому непоколебимы. Нас трудно сложить, тем более такая махина – Такая, такой силовой поток. И знаете, я вчера, 23 числа, у нас э, был с вами международный ивент. Очередное чествование двухлетия компании, с чем всех вас поздравляю. Но самое интересное, 23 января еще день зеленого света. Вот ей-богу, не зря да, совпадения какие-то. Не бывает же случайностей. Так что зеленый свет нашей команде, нашей компании и нам всем. Поэтому, друзья, я вам всем желаю от души держаться. Будете падать, падайте. На одно колено падайте. На второе, кто-нибудь придет рядом, поможет. Не будет хватать воздуха, глазами смотрите, держитесь глазами за воздух. Что-то не понравилось, отойдите, отступите. Два шага назад, но один вперед делайте всегда. Вот иначе мы не поднимемся. И у нас по принципу, чем дальше в гору, тем ду захватывает. Так и у нас. То одно, то другое, то десятое, то один промоушен, то третий, то два в одном и так далее. Поэтому, друзья, никогда не сворачивайте с дороги. Никогда не оглядывайтесь. Один раз оглянулись назад и вперед. Потому что еще и еще раз. И много тысяч раз скажу, круче, чем крауд вам сегодня. Нет и не может быть. Видите, доступ к телу разрешен, кирпич не поставила. Поэтому, друзья, я вас всех обнимаю и хочу вам сказать, будьте верны себе. То, что я вам всегда говорю по воскресеньям. Верьте в себя. Верьте в компанию, в команду, в свои силы, в свою семью, в свою семью партнерскую по бизнесу. И всегда слушайте и прислушивайтесь к тем, что мы вам говорим. И на школах, и на вебинарах, и на вот таких встречах. Я, честно говоря, думала действительно, что это будет какая-то индивидуальная встреча. Она оказалась такая полная масштабная Юг России. Она замечательно, тоже рада. Оксана, благодарю. И всегда буду говорить одну фразу. Оксана, спасибо, что ты набралась храбрости позвонить мне в час ночи. Спасибо тебе большое. Как ты не побоялась, я до сих пор не понимаю, но позвонила. Спасибо тебе. И я здесь сегодня и всегда. Я вас всех обожаю, ценю. За все ваши порой вопросы, за все ваши порой звонки. Но всегда поверьте, что это того стоит. Я благодарю всю абсолютно команду, всех партнеров, всех новичков, которые будут слышать, Нашу с вами встречу. Я безумно благодарю Маркуш, тебя вообще, солнце ты наше, светочей наших. Я благодарю Казбека, я благодарю э, Еркена, благодарю Руслана, я благодарю безумно Хабила и Фролова Володьку. Я благодарю Женю Стихина, соответственно, и Маглуса, и это не огласите весь список сразу, кого я не могу благодарить, потому что мы все вместе здесь, друзья. И какие бы моменты ни возникали, даже порой бывает, те трения, что мы не понимаем, даже уже мы на более-немножечко высоком ранге не понимаем, мы начинаем в узком кругу обозначать те или иные приоритеты и позиции. И вы точно так же. Пишите, представляйтесь и пишите вопросы ваши, и мы всегда будем вам отвечать, независимо от того, что заняты или не заняты. Все равно, например, в нашей команде 37 стран, поэтому работать очень много, структура огромная, растет не по дням, а по часам и по минутам. Поэтому я всем вам желаю характера, высокой амбициозности и огромной веры. И все у вас получится, поверьте мне. И выполним то, что нам Энтони с вами сказал до конца года. Все без исключения президенты, ну и выше. Кто президент, вам уже идти на амбассадоры, а мы за вами, за всеми. Я вас всех люблю, обнимаю. И дай Бог вам самое главное – здоровье А остальное прорвемся. Благодарю, благодарю, Нурия. Это вообще замечательно. Мы обязательно это все сделаем. Президенты к концу года. Для всех, кто в статусах до директоров, кто уже в статусах директоров, это уже, конечно, выше. Какие там уже выше президента? Сеньор-президент, это как минимум. Спасибо. Там не место нужно. подготовить для президента, я уже подъезжаю. Уже готовое стоит. Спасибо огромное, спасибо большое тебе, Нуриюш. Всем удачи, всем активности, позитива, а я пошла дальше работать. Пока. Пока-пока. Друзья, и я сейчас э, даю слово Аминат Сапият. Леночка, пожалуйста, бразды правления э, уже э, нашему вебинарам даю тебе, пожалуйста, Спасибо. Спасибо, Сапьян. Наладила связь? Уйди, пожалуйста, поздравь компанию. Сапьян. Сапьян, тебя не слышно. Тогда наладь. Амина. Да, добрый день. Мы чуть-чуть наладили связь. Я тоже поздравляю с рождением компании два года, это уже достаточно а, крепко на ногах уже мы стоим. А, дай Бог, чтобы у нас десятилетиями стояли и а, никогда не поколебаться вот в чем-то а, не смогли. Я имею в виду а, то, что идея компании очень нам нравится, а, как она развивается, то очень, очень нравится. А, мы, получается, вся наша жизнь Вся утром встаем, вечером ложимся с этой компанией, с этой идеей. У нас, получается, в данный момент мы собрались у себя в офисе и достаточно мои звездочки в команде, как говорят бриллианты, у меня вокруг меня сидят все. Всем привет! Я поздравляю всех. Я приветствую, начиная с Алгмади Оксану, кого не знаю. Мы первый раз на вышли на видео а, связь с вами. А мы тоже существуем. У нас тоже достаточно огромная команда. Стараемся. Утром встаем и вечером ложимся с этим именем. А, то, что в команде достаточно очень много людей, которые очень мы заработали достаточно хорошие деньги, которые нас мотивируют вперед, еще раз вперед. Но я много говорить не буду. Самое главное, я дам слово моим звездочкам, моим бриллиантам, которые сидят вокруг меня. Сапят тоже, да, поздравить. Это вот Сапятгу Севным передам слово, потому что время это деньги. Да. Время ограничено. Коротко поздравление. Добрый день, дорогие партнеры, дорогие друзья. Я очень рада всех приветствовать, поздравить всех с двухлетием компании. И, в первую очередь, я рада, что я являюсь частичкой этой масштабной международной компании. Самая, мне кажется, такой благотворительная, что ли, я не знаю, успешная, насколько быстро что когда говорят о компании Краудван, у меня просто, вот, я не знаю, я загораюсь сразу. Да? Я пришла в компанию в феврале месяце 2020 вот, -го года, и меня даже уговаривать не нужно было. Я сразу поняла, вот, насколько эта компания интересная. Хотя я так далека была от вообще этих слов ⁇ акции, биржа ⁇ ну, за год, честно сказать, я изучила очень многое и просто влюблена была, начиная с, с Йохана Хольштейна и, я не знаю, всех лидеров компании, которые, о которых я узнала, насколько все люди позитивные, активные. И, наверное, это стало примером для меня. Через неделю, как я пришла в компанию, к нам приехала Алла Князева. Я с первого же дней была влюблена в этого человека, такого теплого, открытого, которое вот прямо вот от сердца шло все, что она говорила. И, конечно, это подвигло меня на то, чтобы сразу принять решение быть в компании. Но не все было так легко, не все так просто. И самое главное, я рада, что это пришло в наш Дагестан. У нас люди очень гостеприимные, очень добрые, очень отзывчивые, но и в то же время очень гордые. И, конечно, принимать решение, вот, быть в компании, да, это, ну, вот я считаю, вот каждый человек, вот, ну, это изюминка, у нас очень много талантов, начиная с, Хабила, с Хабиба, которого, вы знаете, чемпион мира, да, у нас сильные люди, сильные духом люди, вот, и я думаю, что как вот в Дагестан, в такую маленькую страну, да, если взять Россию в целом, да, но я думаю, здесь вот э, люди э, э, они, они слушают, они слышат, да. Если не не сегодня вот еще, да, вот. Но смотрите, год прошел на одном дыхании. Я даже, я честно сказать, я даже не заметила, как этот год прошел. Я сегодня менеджер, одна звезда, но э, у меня была цель стать э, директором одной звезды. Я когда э, даю презентации школы, обучение сегодня всем, да, и я им их всех, конечно, мотивирую. Я говорю, девочки, посмотрите, мальчики, как, какой бизнес, но такого еще не было никогда. Вот э, какой маркетинг, какие... Вот просто, я не знаю, слов нет, чтобы вот похвалить, да, насколько все хорошо, четко придумано, насколько в кабинете все настолько там автоматически все, вот, да, ну, все прекрасно. Я хочу поблагодарить свою команду, своих звездочек, тех людей, не только первую мою линию, всех остальных, кто, кто пришел, кто слушает. Очень много у нас в команде есть лидеров которые, я думаю, что это вот в конце года все мы действительно постараемся очень вывести их на хороший статус, хотя бы где на статус директора. И хочу поблагодарить всех, кого я узнала вообще в этой компании, всех вышестоящих всех кого только вот и Оксану и Оксану Смирнову и этот Веру Черных и как вот Марка Бравина. я вас всех смотрю внимательно вот и кого даже не назвала и к нам в Дагестан конечно приезжали наши лидеры я очень рада, что я познакомилась с такими людьми. Мы это будем все э, проносить через э, свои, своих людей, все, всем все рассказывать, все показывать. Все, что от меня зависит, я постараюсь сделать, конечно, для этой компании. Хорошо, Сапьяна Гусейновна, время ограничено. Да, спасибо большое да. всем, всем команде, всем лидерам. Вообще, э, начиная с президента, кончая с каждого партнера, который еще, еще даже не пришел. Я всем желаю прийти в этот бизнес, постараться понять и принять. Всех еще раз поздравляю. Я еще Спасибо. хотела послушать. Спасибо, сказать. Сапиат Гусейна. У нас Сапья минуту. Чуть-чуть. Подождите. Чуть-чуть а, э, слово. Сапиат. сапиат, Да? Ну, коротко, коротко, поздравление. Уже ну, два часа зло. День хорошо. добрый, добрый день. Я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям. Я действительно хочу поблагодарить руководство нашей компании, которые создали такую прекрасную э, ком команду, компанию. Естественно, благодарю моего спонсора, который на этот проект. Я люблю, э, обожаю, э, буду э, с вами всегда. Спасибо. Поздравляю от всей души. Спасибо. Спасибо за... а, Сапиат, я слушаю, я тут. Ой, Коротко поздравление компании, время ограничено. Да. Ладно, все, все не все, получается. Я, я вот сейчас пять, секунд, я уже готова. А время ограничено, Сапиат. Все. А, все, все, все сказали. А, я хочу вот в офисе мы сидим, в офисе компании Crown2. А, мои тоже менеджеры: Медина менеджер три звезды, две звезды, Хаяк, менеджер три звезды и Зуля менеджер тоже две звезды. Коротко поздравление компании. Начинаю. Поздравляем. Мы, конечно, рады, что мы оказались в такой компании уже два года. То есть многие люди за нами наблюдали, боялись, привыкли, что хайпа закрывается год-полтора, и тут уже два, уже пошел третий. И поэтому хочу поздравить всех наших спонсоров. Вы, я не буду всех перечислять, потому что у нас на высшестоящей ветке очень много спонсоров. И поэтому всех поздравлять, перечислять не буду. Всем огромное спасибо. Мы учимся на ваших вебинарах. И самое интересное, что я хотела сказать, не важно, кто твой спонсор, важно, кто тебе помогает в лучшей вот. компании. Без слез никак. Ровно год, как мы пришли сегодня. Вот компания. Сегодня ровно да. год, вот как мы в этой прекрасной компании. Спасибо огромное есть. всем девчонкам, спонсорам нашим, кто помогает, кто всегда да, готовы нам нашей. помочь. Да. Спасибо команде огромной. Мы самые лучшие, невозможные, да, возможно. Да, невозможно и возможно. Все эти лидеры, которые достигли, когда у нас был отчет года в конце декабря, у нас в команде, когда посчитали, более 30 миллионеров. Только вот в моей ветке получается, у нас другие ветки в Махачкале тоже есть, более 30 миллионеров, которые заработали миллион рублей и более. Это получается за неполный год. Кто-то пришел раньше, кто-то позже. Это 30 счастливых людей, я по 200-300-500 не считаю, которые отдали долги, закрыли кредиты, купили машины, дома, улучшили жизнь себе и близким про благотворительность молчу у нас в исламе благотворительность говорят друг даже если правая рука делает левая рука не должна об этом знать это тоже у нас присутствует но при на об этом у нас молчат поэтому смогли помочь всем кто в этом нуждался помогаем своей команде тоже конечно и да и хочу на этом закончить где бы мы были, если бы не Краудван, благодарна этой компании, благодарна, чрезмерно благодарна лидерам, благодарна этому предложению, которое поступило и изменило жизнь многих людей, миллионов людей. Ой, эмоции переполняют. Да, время, да, время да, во время пандемии, когда многие сидели дома, не могли зарабатывать, мы зарабатывали. Наверное, я на счастье концерта. Я завершу. Вау, Сапиат, коротко поздравления. Я завершу. Слышалась. Меня видите, да? Меня видим, видите. Видим, видим. Я, я заключаю, получается, вот из Дагестана меня зовут Сапиад. Я менее режет, ты звезда. Я благодарна в этой компании всем, всем, всем по всему миру. Имена не буду перечислять. Благодарна нашему президенту Йохану Фольштейну Имя у него прекрасное, компания у него прекрасная, люди у него по всему миру прекрасные. И благодарна нашей алла Князьевой за то, что при, приехала к нам в Дагестан и весь дагестанцев подняла. Мы весь компанию приглашаем на Хинкал, Дагестан. Всех приглашаем. Я всех люблю. Я благодарна моей команде. Моей Амина мне Видели у нее какая команда врачей? Сабет Гусеновну, Райсад Алибековну. Мы телефону тихо говорим благодарна. Мою команду, всех Лену, Лену полаляю, мою наставницу я ее обожаю, я ее люблю. Нашу другую Лену, которую все Хаят, всех Медину, я всех всех всех люблю. Я нашу Азайурцев всех всех команду, нашу Загру, нашу Марженатку. У меня огромная команда. Я живу в Азайурце, я я живу в городе я дышу грот, я люблю грот, я, я с вами со всеми, я люблю всех, я компанию люблю, поздравляю компанию, ура, я с вами. <с Моя энергия. <свят> здорово, здорово. Твоя энергия не давала мне заходить У меня горело. У меня горело. Может, я не говорю грамотно, но я душой, у меня душа чистая, я ангелочек. За мной идут люди с толпами. Спасибо за книгу. Почему? Потому что я люблю всех искренне. Я. Я всех люблю, команду. По всему верю, весь команду люблю. Спасибо. Поздравляем, поздравляем. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! поздравляем. поздравляем. поздравляем. компания сегодня! По всему миру все к нам! Все, все, все, к нам! Ведите к нам! Очередь в танцы. День рождения, С день рождения Краутван, друзья. С днем рождения поздравляем э, э, партнеров. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо э, Всевышнему за эту возможность, которая пришла каждому. Спасибо огромное моим вышестоящим наставникам. Спасибо Хабил, моей команде. На Хабил. А, а, здравствуйте. Друзья, посмотрите, я не знаю, я был 150 километров от дома, я как приехал на машине и вас слушал, я не знаю, вы дали мне такой форсаж, я уже приехал домой, уже из дома выхожу на связь. представляете, это были горы, снег, там мороз, угу. уже я дома, просто как я ожидал, но это получилось еще более... Там много круче, эмоции просто зашкаливают. Ребята, просто всех поздравляю еще раз. А, вот Сапиат вообще зажег поседок. Не удержался, зашел сразу, еще раз всех поздравить. Кто не смог сегодня участвовать, наверное, они будут смотреть наш видеозапись по каналам. И еще раз благодарю всех, всех, всех президентов, до новичков. Для новичков это шанс, они могут стать такими же через год, как люди, которые здесь уступали сегодня. Люблю всех вас, обнимаю, всегда с вами, кажу с вами. Огромный привет! Поздравляю. Поздравляю! На Эльбрусе, на Эльбрусе встретимся! Да, да, да. Всем, друзья, хорошего дня! Спасибо Поздравляю. большое за встречу! Спасибо всем, кто смог сегодня быть с нами! Спасибо всем, кто сегодня за нами наблюдал! Простите, кого мы не смогли пригласить, потому что мы можем пригласить, но у нас будет это длиться не один день и не одна неделя! Чтобы дать всем слово, мы благодарны вам и попытались высказать за каждую за каждого в своей команде слова благодарности. Мы вас всех очень любим. Спасибо еще раз всех с праздником, два года. Краудвард. Мы любим Краудфан. Всем пока.